Центральная городская библиотека имени Владимира Маяковского представляет приоритетное направление работы библиотеки в 2018 году. В феврале исполняется 75 лет Курганской области. Мы приглашаем принять участие в краеведческом диктанте и интеллектуальной игре «Что, где, когда», где каждый зауралец сможет проверить свои знания по истории создания и развития Курганской области. Год Японии в России также не останется в стороне. На протяжении всего года для горожан пройдут встречи, конкурсы, мастер-классы и национальные японские игры. Главное событие этого года для «Маяковки» – 70-летний юбилей. Уже первые, вновь записавшиеся пользователи были посвящены в читатели и получили памятные подарки от библиотеки. С большим успехом состоялось и открытие юбилейного года. Более ста курганцев отправились назад в будущее, на 70 лет назад, чтобы увидеть историю создания и развития библиотеки. В череде юбилейных мероприятий фотоконкурс, городской поэтический вечер, читательская конференция, литературная елка и многое другое. В рамках арт-проекта Литературная филармония пройдет цикл встреч Маяковский и, на которых творчество поэта взаимодействует с творчеством других писателей, поэтов и композиторов. А 19 июля, в день рождения поэта, в Центральном парке культуры и отдыха состоится литературный вечер. «Школа для настоящих мужчин». Под таким названием свою работу начал проект, реализуемый на средства президентского гранта. А летом 2018 года в Центральном парке культуры и отдыха на средства гранта главы города будет реализован еще один проект «Народная игротека в Нескучном саду». Городские акции, проекты и праздники ждут горожан в течение всего года. Среди них «Библия. Ночь-2018», благотворительная акция «Расти с книгой», городской праздник «Мало лета» и многое другое. Для коллег и профессионалов пройдет научно-практическая конференция, состоятся конкурсы профессионального мастерства, а в день библиотек, 27 мая, сотрудники представят свои таланты на выставке декоративно-прикладного творчества. Мы шагаем в ногу со временем. Библиотека имени Владимира Маяковского. Территория информации. Центр чтения, общения и досуга. Центр активности города.